США намерены помешать строительству орбитальной станции РОС, под конец 2021 года стало известно о желании Вашингтона продлить срок эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. С учетом того, что именно США являются крупнейшим спонсором данного проекта, дальнейшее будущее орбитальной зависело именно от их позиции. Но зачем американцам, которые активно продвигают собственную окололунную орбитальную станцию, поддерживать МКС и как это может отразиться на перспективах нашей РОС. Туманное будущее МКС в проекте участвует 14 стран. Это, возможно, самый значимый и наглядный символ эффективного международного сотрудничества. Проблема заключается в старении станции, первый сегмент которой был выведен на орбиту в далеком 1998 году. Ранее крайним сроком жизнедеятельности МКС был установлен 2024 год. Подсчитано, что с 2025 года рост числа неисправностей на станции примет лавинообразный характер, и стоимость ремонта и последующего обслуживания значительно возрастет. Обсуждалась возможность продления ресурса до 2028 что было под вопросом из-за явного нежелания раскошеливаться со стороны США которые сколачивают альянс для реализации собственного американоцентричного проекта по строительству окололунной посещаемой орбитальной станции и последующему освоению земного спутника. И вот 31 декабря 2021 года Белый дом сделал всему мировому сообществу неожиданный подарок. Согласившись на продление срока эксплуатации МКС до 2030 года со следующей формулировкой, Международная космическая станция является маяком мирного международного научного сотрудничества и за более чем 20 лет принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества. Продолжающееся участие Соединенных Штатов на МКС будет способствовать инновациям и конкурентоспособности, а также продвигать исследования и технологии, необходимые для отправки первой женщины и первого цветного человека на Луну в рамках программы NASA Artemis и проложить путь для отправки первых людей на Марс. За первого цветного человека и эмансипированную американскую женщину на Луне можно только порадоваться. Но возможно дело не только в защите их прав. Форт Росс. Заметим, что в прошлом году в Кремле приняли принципиальное решение о выходе из проекта МКС и создании российской орбитальной служебной станции РОС. Решение очень важное, поскольку его реализация должна вернуть нашей стране собственные ворота в космос. Что же она должна собой представлять? С технической стороны, проект выглядит вполне рациональным, поскольку в нем будут использованы модули, Которая ранее предполагалось задействовать при расширении национального сегмента в МКС. Это научно-энергетический модуль, НЕМ универсальный узловой модуль, причал базовый, а также шлюзовые и трансформируемые модули. В минимальной комплектации их будет 5, возможно, количество вырастет до 7. Российская служебная станция будет посещаемой, космонавты будут находиться на ней по мере необходимости. По этой причине РОС будет максимально автоматизирована, в отсутствие экипажа системы жизнеобеспечения будут отключаться, что позволит снизить издержки на ее содержание и обслуживание. Национальная орбитальная космическая станция, также РОС, российская орбитальная служебная станция, планируемая российская орбитальная станция, которая предположительно должна прийти на смену МКС после 2025 года. Проект разрабатывается специалистами РКК «Энергия». Национальная российская орбитальная станция будет создаваться на основе модулей, изначально предназначавшихся для МКС, НЭМ, УМ, затем будут добавлены еще два модуля, шлюзовые модули и трансформируемый модуль. Таким образом, всего станция будет состоять из пяти модулей, ее масса составит 60 тонн. Все это звучит весьма разумно. Однако ряд любопытных моментов вызывает закономерные вопросы. Во-первых, если посмотреть комментарии, то абсолютное большинство россиян недоумевает, зачем вообще нам нужна своя орбитальная станция. На МКС европейцы и американцы хотя бы вели серьезные научные исследования в области астрофизики и микрогравитации, Высокотехнологичных материалов и биопрепаратов, изучали возможность длительных космических перелетов. Потянет ли все эта российская наука самостоятельно на свой орбитальной станции? Неизвестно. Во-вторых, интересна орбита, на которой должна находиться РОС. Она будет находиться на высоте от 300 до 350 км. А угол ее наклонения к экватору составит 97 градусов, для сравнения, у МКС и МИР около 52 градусов. Это позволит одновременно обозревать всю территорию России, но при этом создаст кучу проблем. При полярных областях уровень радиации значительно выше, что и обуславливает статус орбитальной станции как посещаемой во избежание причинения вреда космонавтам длительным нахождением на ней. При этом, из-за такой орбиты будет теряться приличная часть полезной нагрузки ракет-носителей, запускаемых с Байконура или Восточного. Странно. Непонятно. Столько сложностей и ограничений ради того, чтобы иметь возможность непрерывно контролировать всю территорию России и Арктику без очевидной научной пользы. Возможно, верный ответ лежит в области двойного назначения РОС, которая может быть использована не только в научных, но и в военных целях. Ничего удивительного в этом нет, поскольку космос вновь активно милитаризуется. Так, в 2019 году в руки журналистов издания RT попала документация на тендер. Объявленный Пентагоном, Министерство обороны США ищет проекты автономной орбитальной станции. Проект должен поддерживать сборку в космосе, проведение экспериментов с микрогравитацией, логистику и хранение, производство обучения, оценочные испытания, размещение полезной нагрузки и иные функции. Проекты должны быть выведены на низкую околоземную орбиту в течение 24 месяцев с момента заключения контракта и иметь системы наведения, навигации управления для длительной автономной работы. Отечественные военные эксперты тогда разошлись в оценках проекта. Одни предположили, что с помощью станции будет осуществляться управление группировкой космопланов Boeing H-37. Другие не исключили, что автономная орбитальная станция может быть использована американцами для размещения ударных вооружений либо элементов системы ПРО. Возвращаясь к РОС, можно предположить, что при необходимости перспективная российская станция, висящая над Арктикой, через которую проходит кратчайшее расстояние для запуска межконтинентальных баллистических ракет, также может быть использована как космический элемент системы ПРО для разведки, предупреждения о ракетном запуске, управление и или указания. Возможно, для размещения перспективных противоракетных лазерных систем и даже для ударных вооружений, если все международные соглашения об их ограничении будут Вашингтоном окончательно растоптаны. Теперь вернемся к тому, с чего мы начали. Американцы протянули нам руку дружбы в космосе, предложив продлить до 2030 года эксплуатацию МКС. Наверное, от нас ждут ответных дружественных шагов, вроде решения использовать готовые модули не для создания РОС,